Меня слышно? Да. А, окей. А, ну, дела такие, что, в принципе, плохие дела. Uh -huh. вот. а, за прошлый год оборот миллион, а, закончили примерно минус 100. А, и теперь надо разгребать Я понял. А ты модель, фин-модель и еще не считался свое? Не, не рассчитывал. Ага, ну понял. Окей. Но ну, это, Николай, ты с Америки, в общем, миллион у тебя долларов и минус сто у тебя тоже это доллары, да? Ты с какого там штата? Да. Или? У тебя сейчас день там еще, да? Да, да, у нас обед. Ага, я понял. Николай, смотри, стоимость заявки 0 рублей и конверсия 30 а, Ты не покупаешь что ли заявки? Нет, у нас в принципе личные встречи, я в основном с застройщиками работаю, мы пока не рекламируемся. Ну, значит, у тебя, смотри, конверсия, ну, как бы сто процентов, то есть, или сколько, или 30%, то есть тебе надо, чтобы пятерых сделать, ну тебе да, нужно 16 встреч сделать. То есть тебе нужно 16 встреч сделать, правильно? Да, грубо у нас из 10 встреч мы 3-4 закрываем в зависимости от цены. Окей, okay. рентабельность у тебя сто процентов, конверсия 3%, средний чек это 600, чего у тебя получается? Ну я в рублях перевел, 10 тысяч долларов. Ага, я понял, то есть 600, ты все зарабатываешь, налог ты один процент платишь, да? Налог нет, я не, я не менял налог, я не знаю, что там писать. Честно говоря. Ну, вот 600 тысяч тебе попадут на на компанию, от 600, сколько ты процентов, куда отвалишь, менеджеру там, например, ропу. Ты переменные да, но... затраты какие? Вот смотри, у тебя средний чек 600 тысяч рублей, то есть 5 сделок да. у тебя получается на 3 миллиона рублей будет, правильно? Все верно. А вот 600 тысяч, вот допустим, кто-то принес 600 тысяч тебе в компанию с одной, с одной сделки, сколько ты наградишь кого-то? У нас 7% с чистой выручки. Менеджеру? Это менеджер по продажам, и он менеджер по проекту получается. То есть ну, такая объединенная должность. Но у него еще у него еще зарплата есть. У него есть оклад и, и процент. Ну окей. То есть, смотри, ты на 3 миллиона выручки делаешь э, в месяц? Да. Менеджеру платишь 7% от выручки, это 210 тысяч. Да, и у него еще оклад, э, если переводить, э, э, сколько, 4 800, 4 800 долларов. Это... Так давай в долларах да. считать, да и все, Те же в долларах нужны деньги. Да, давай, да, 4 800, да. 110 тысяч. восемьсот. 10 тысяч, да. Вот. Так, еще так. какие затраты у тебя есть? А, у меня офисный рабочий, у него а, 3,600 зарплата. Окей. А, и у меня еще отдельно продавец, у которого зарплата 10% только с чистой а, комиссией. А. Еще один продавец, да? Еще один продавец, да. То есть он к, у к этим семи получает? Без то есть он к этим семи, 7... Еще 10, да? Да, 10, да, без э, оклада. Окей, еще какие затраты у тебя есть? Эм, ну, ходовые по... там, машины, страховка. Э, то есть страховка 500 долларов в месяц бензин порядка 500 долларов в месяц такие вещи телефонная связь 300 долларов в месяц интернет 100 в принципе а еще страховые еще порядка 600 долларов это страховые расходы все дополнительные еще чем в принципе, в принципе, все. Но потом содержание по кредиту, потому что у меня кредит, а мне завален. Сколько? Сейчас на данный момент кредит порядка 130 тысяч долларов. А сколько у тебя платеж в месяц? А Платеж в месяц, но ну, они варьируются от трех процентов до 15%. Ну, то есть процентов а вот возьмем. Или что? Или а, ну сделать средний платеж. Сколько у тебя по всем кредитам? Сейчас скажу, в месяц выходит порядка десятки, наверное. Это 10%, я бы сказал. Десять тысяч долларов, да, получается? Да, да. Это минималочка Что еще? Ну, как... а, а оплата, фи финансировка машин а, тоже 600 долларов. А это я имею в виду, как не аренда, а это, выплата. Выплаты за машины, да? Да. Окей. машины. Ну, Но вот так вроде бы все. А переменные есть еще какие-нибудь затраты? Переменные у нас закупка материала и так далее. То есть мы, когда нам заказ дают. У нас порядка 40 процентов идет на закупку материалов. Ну то есть, значит, работы. у тебя рентабельность 60 процентов, то есть 40 процентов материала у тебя. Да, окей, тогда хорошо. Вот смотри, апр... просто. где-то мы покупаем материал, где-то не покупаем. Я не знаю, как это рассчитать правильно. Но себестоимость всех все выручки свои возьми за период и вычти всю себестоимость, и узнаешь, сколько ты материала закупил в выручке, и у тебя будет Я понял, ритабис. ну тогда да, тогда 60% должно быть. Смотри, а ты продавцу 10% цены прям платишь, 10 тысяч? Нет, с чистой прибыли. Ну, то есть с свал... ну, да. прибыли получается, то есть, ну как бы 10 тысяч минус 4 тысячи, да, получается, долларов, это материал, то есть с 6 тысяч ты ему заплатишь 10%, правильно? Да. И этим тоже 7%. А, нет, этому только если он продал и смотрит на С выручки да, ну, или с валовой прибыли? Него, он, грубо говоря, как, как продавец, который... Если он продал объект, он получит эти 7%. Если он объект не продал, то он их не получит. То есть у него плавающая комиссия. Ну он от выручки получает или от, ну, или от валовой прибыли? От чистой, от чистой выручки уже. Все, смотри, не После я... всех... Ну все, значит, после закупки товара, да, получается, он получит? Да, да, да, да, да, уже после вычета всех. Все, да. добро. То есть, а они прод... ну как бы он же не весь товар продает, а -то, ну, какую-то часть товара, да? Ну, то есть, вот, допустим... ну да, то есть, если он наш... нашел клиента, он сервис ему продал, все, вот он за это получит. Ну то есть, вот смотри, Потом. есть 5 клиентов, ну, в скольких клиентов он участвует? Может быть, в одном из пяти, на данный момент. Ну смотри, в среднем я ну, ну, как бы умножу на 2 и разделю на 5. То есть как будто он участвует в 2 из 5. То есть процент меньше будет. Хорошо. Хорошо. Этот за всех получает или тоже каких-то... Ну, то социальных... Тех, которых закрывает. То есть э, будем считать 4 из 5. Ну то есть 3, или как 3, из 5, 3, 3 из 5, 3 из 5. То есть умножаем на 3, на 3 и делим на 5. Эту штуку ну. тебе нужно будет актуализировать, понимаешь? То есть у тебя есть точная uh -huh. цифра. То есть, на самом деле он получает ну, 0,6. Я понял. То есть, сделаем процент. Вот, 6% получается. А тут 2,8. Все, сколько, ты, сколько у тебя бизнес генерит, да, то есть за вычетом кредитных денег, как ты думаешь? Нет, думаю, немного. Потому что... Ну, смотри, 6 тысяч. 6 тысяч. Okay. То есть выручка ну, -то... 50 тысяч долларов, себестоимость 20, это 40%, прибыль 30, переменные расходы 2 600, прямые затраты 21, это ну, вот, то, что ты, ну, то, что вот здесь мы выписали, вот 21 да -да -да. еще. То есть все вместе это 23, вот внизу посчитано. И то есть остается да. 6 300. Странно. Потому что вроде не остается. То есть, я не знаю, либо выплаты какие-то. Смотри, а как ты платишь за товар? Мы рассчитываем квартально, и в принципе, годовые я уже в конце плачу. То есть я бы не сказал, что можно их учитывать. Пока. Не, ну ты сразу, сразу рентабельность, тебе же их нужно заплатить. То есть, какая разница, когда ты заплатишь? Это модель? Ну да, логично. Вот, ну, может, ты что-то не учел еще, вот смотри, может, прямые затраты еще не учел или переменные затраты не учел, ну, как бы, ну. Ну, прямые, ну, офис, например, да, 300 долларов в месяц небольшой. Тут, ну, налог я бы рассчитал с чистой прибыли это будет максимум 15% налог. С чистой прибыли это максимум, но мы обычно умудряемся все это списывать. Ну То есть что ты вообще ноль налогов платишь, как будто все тратишь, да? Ну да. Ну зачем тогда... Ну по крайней мере так было. То есть если мы покажем прибыль, ну потом да. надо будет платить. Ну я понял, Пока. я понял, понял. Но ну, окей, ну надо будет, так надо будет, ну заплатишь, как бы это посмотришь. То есть если с выручки, то ну как бы то, ну то есть налог, давай, ну за, ну как бы сколько на него там допустим. Да давайте, давай 5 процентов минимум, давайте сделаем. Отваловой прибыли? Отваловой, это от общей, да? Ну, а ну, ты ее называешь чистой прибылью. А, чистой? Э, тогда да. Давайте 5 сделаем, это будет честно, я думаю. Что-то дороговато. Вот так нормально? Да, да. Вот, смотри, ну тут еще, видишь, четыре с половиной. Ну, странно, у меня, конечно, так не выходит. Я не знаю, почему. Перепроверь. Ну, в принципе, я еще поработаю. Я перепроверю все цифры еще раз. Вот Все пройдусь. У меня, я ежемесячную отчетность веду, в принципе, по всем нашим расходам стараюсь. Ну, как бы перепроверь Но... данные, если что, допиши вот сюда. То есть, актуализируй обязательно эти вот три восклицательных знака сделаю. Еще смотри, то есть, ну, как бы пять, пять вы делаете продаж в месяц, да, получается, а можете больше делать можем да э, вот это тот так как бы точка оптимизации которая у нас должна быть то есть мы должны продавать как минимум в два раза больше 10 это... продаж да да нам надо мягко говоря то есть расчет вообще получался такой э, в моей ну как бы математики, мы должны минимум вырабатывать 120-130 тысяч в месяц. Э, Те... Смотри, после выплаты кредита 30 тысяч, ну как бы нормально для тебя будет? Да, только продохнуть. Да. Нет, ну это было бы, мягко говоря, нормально, потому что мы пока в минусе. Это это более чем нормально было Я, честно говоря, вначале бы хотел к нулю прийти. Не, ну давай, сра что... давай сразу, ну как бы смотри, тебе нужно ну, сделать 10 продаж, то есть у тебя же нету суперских каких-то там заданий. Ну как бы, ну получается вот самая актуальная задача сдел сделать а, 10 продаж. Да. То есть за счет чего это можно сделать? Это встреча. Сколько по встреч? Никак. Да, ну можно по-другому, но обычно встреча смотреть тебе тебе необходимо и... 33 встречи сделать. Да. Сделаешь? Понял. За месяц, да. Постараюсь раньше. Потому что работаем в Аврале. То есть, смотри, по 9 встреч в неделю. Ой, это тяжело. но я оптимально. Я понял. Сделаем. Смотри, две встречи в день. Две в день. Можешь? Да. Да. И будет 10 продаж, и будешь 30 тысяч. Ты сам встречи делаешь? А, и, и я, и продавец, и вот этот проект менеджер наш тоже. То есть вы втроем встречаетесь? Не-не, мы в разные места, но в, в, в разных местах кто кого найдет, короче. Ну а, смотри, мы... смотри, то есть вас трое человек, вам нужно 33 встречи делить на троих. То есть у вас ну да, одиннадцать встреч. Сколько у тебя там рабочих дней? 22 в, неделе, в месяце. Вот, смотри, тебе нужно делать, как бы вот лично, да, получается, по ну, пол встречи в день в рабочий день. Я понял. То есть это меньше, чем одна встреча в сутки. Это одна встреча Но за тогда... два дня. То есть, ты по факту. Но в таком случае Одну. Можешь... тогда, наверное, задачу дать. Этим встречаться по одной встрече в день, да и. Ну смотри, ти, ну как бы тебе, да, получается. Тебе, тебе, ну как бы, Николаю. Две да. встречи в день реально, да? Да, две, две более чем реально, да. Дать задание а, а, там сотруднику номер один сделать по одной встречи в день контролировать его каждый день и вторую задачу я тоже самое только это будет сотрудник 2 но ты переименуешь его для себя да и этот ну как бы этот тебе все получается ну дата ну то есть э -э то есть они у тебя получается как бы уже завтра то есть они у тебя начинаются то есть, ну, то есть, они у тебя никогда не закончатся. Ну. Да, да. Это продолжительный процесс, Я по. Ну да, то есть, и по факту, смотри, то есть, по факту, ты сделаешь. Если эти 22 сделают, то есть ты один сделаешь, получается, две встречи в день. Вот смотри, ты 2 и они по одной. За 22 рабочих да. дня. Равно это. это плюс еще. это. А Это получается 88 встреч. Капец. То есть это, мягко говоря, вот троица надо, Четвериться, да? Нет, ты смотри, не то чтобы у ты смотри, то есть это в принципе ну, реально у тебя. Понимаешь? То есть да. ты две встречи сделаешь в день? Да, да. Это больше, и они по одной. То есть конверсия встреч, 88 встреч, конверсия встреч 33%, правильно? Да. Вот, и у тебя будет 29 заказов. Господи. Понимаешь? Но как бы тебе нужно это все прожать. Ну, то есть, я, я как помню. бы, ну, я вижу тебя, как бы, ну, я, ну, людей так, ну, как бы изучал уже. В принципе, если ты себе такую цель поставишь, я почему-то думаю, ты прям прожмешь ее. Я понял. Ну, у тебя по факту другого выбора нет. Мы с тобой переписывались. Ты две да, встречи, да, да. они по одной. И ты контролируешь каждого, что, какую он встречу сделал. Но не факт, что они каждый день будут встречаться, не факт, что у тебя получается, но ты к этому показателю стремишься. Ну так. да, мы даже если половину этого сделаем, это будет уже. Но тебе нужно. Мягко, в... Но да. тебе волю нужно проявить и сказать, нужно по одной встрече в день. То есть ты смотри, ну на... как бы. Ну, то есть ты им как бы не как бы. Где у них оклада. А? у них а, у этого у первого вот клад 4 800 у Что? одного из них но но он как отвечает за за исполнение это обязательств перед клиентом тоже второй продавец который вот этот 6 процентов он не отвечает ни за какое выполнение обязательства он просто контракт подписывает но ты как бы ну продави его чтобы он но ну, отвечал за одну встречу в день Я понял. это выполнимо да да, более чем. Ну вот для тебя... Ну так... или не более чем, но это выполнимо, да. Супер. Ну смотри, для тебя план тоже. У тебя есть какие-то задачи твои. Ну, в компании. Да. И у тебя есть какие-то незавершенки, в том числе личные. Да. Тоже выпиши, ну, выпиши список. Угу. Сейчас понятно, куда двигаться стало или нет? Да, уже, уже чище. Так, Ник Николай да. и Игорь работает, получается, вдвоем, да? Игорь, смотри, тебе а, твоя да. задача его контролировать. Игорь, буду очень благодарен. Пендель это приятно. Не, она ну и ты, нет, ты его тоже будешь контролировать, то есть у него тоже есть какие-то да. задачи. Понял. Все? Давай, я тогда. Ну, все, Николай, да? То есть, ну, через неделю Спасибо, мою... да. мы тебя по встречам прогоним. Сколько встреч было? Я бы тебя ну, выгружал бы, наоборот, из тебя рутину, но тебе нужно их максимально сделать, потому что я как понял, нужно спасти предприятие, или ты его бросишь, да, если ничего не получится. А, ну, не я его, оно меня. Да, да, да, я понял. Много ему, 6%, если ответственности нет. Отправил тебе доступ. Но вот Семен тебе говорит, много ему ответственности ну, то есть нет у него ответственности, а 6% платишь. Если он безответственный, можно меньше платить. Если он берет на себя результат, то окей, 6% плати. Понял. Тоже учту. Окей, там... Пару процентов если скосить, это тоже плюс. Ну, давай сразу тогда за запишем. А... Убрать, как его зовут? У... А, его Пит зовут. Питер. Питера. Убрать у Питера 2%. Окей, если это вообще возможно? Ну, как бы вопрос, я не знаю, ну, то есть если ну, сделаешь, окей. Да, это там контрактом у нас обговорено, то есть uh -huh. мы, ну, я посмотрим, что сделать можно. Может, его вообще уберем, может, он не нужен, если я буду делать эти встречи по какому-то периоду. Но твоя задача, чтобы они тоже делали встречу. потом ты будешь выходить из операционки, встречи будут сотрудники делать, то есть это необходимый шаг прямо сейчас. То есть за них ты поймешь, там, как... когда ты запаришься встречаться, ты поймешь, как и скрипты написать, и оптимизировать, и как других научить, и как их контролировать. Вот такая гипотеза под тебя. Понял. Хорошо. Сделаем. Окей. Okay. Так, мы, получается, что разобрали Николая. Как вообще зашло? Мне надо, чтобы были все довольны, все были с планом действий конкретным. Вот. Если кто-то недоволен или чё-то какой-то вопрос я не, ну, не разложил, не доложил. Давайте обсуж... ну, обсуждать. Ну, как бы подытожим. А, сейчас всем понятно все, что де... ну все что нужно делать, чтобы до... ну, добиться результата. Ну, как бы, ну, первый шаг, вот, что нужно сделать. Я бы хотел пару ласков. А... Мне, мне Очень понравилось. Потому что очень. Понятно стало в принципе, после расклада, что делать mm -hmm. а, в плане простых задач. Смешно, конечно, встречи назначать и встречаться, но это самое простое решение данной ситуации. Ну, ты мужикам И пообещал? вот если разложить задачи еще, это вообще, наверное, хоть мозг расслабится. Ну да, ты будешь Ой. конкретно понимать, что надо сделать. Но мы же с тобой еще в четверг встречаемся, ты не переживаем, мы с тобой еще подробно, да, еще раз мы это протележим. Ну да, да. Мне нужны ваши результаты очень сильно, и поэтому, ну, отблагодарите меня с вашими результатами, получается, ну, и теми действиями, которые мы разрабатываем, их нужно сделать 100%.